Если этот журналист скажет, что зеленое это зеленое, администрация города скажет, что зеленое это фиолетовое, он скажет, что зеленое это фиолетовое. Нам ничего не дают? Вообще ничего. Только штрафы, штрафы, штрафы, штрафы, штрафы. Проверки, проверки, проверки, проверки. Проверки, да. Они выписали предписание, там, столбы, забор возвести. Фу -фу -фу. Вот, мы все сделали и что. А теперь надо это все убрать. Они привели все в порядок, все отсыпали, все разровняли. Провели электричество, провели воду. Вот это хорошо. Вот такой участок мы заберем обратно. Спасибо за аренду. Взяли бы меня, взяли бы 50 волонтеров ваших И мы бы все вместе пошли бы в администрацию и сказали бы, а где 140 миллионов гуляет два года? Почему до сих пор не построен приют? Нормальный, хороший, современный. Вас да. интересует территория. Да. А приюту будет какой-то выделенный участок взамен? Да. Они подерутся, не надо. А вы, да, представляете? Здесь вот нет. Вон не да. я, не, он, он не кусается, он не кусучий. Не доказать же. То есть они договор заключили, получали э, арендную плату, а сам земельный участок не передали. Вы немножко преувеличиваете. Так приемки передачи данного участка Может, существует. К моей компетенции это не относится. А у нас Садыков уехал опять, да? Беги, беги, беги куда-нибудь, беги. Нас. Да его на руки возьми, да и все. Деньги давайте, а участок не дадим. Серьезно? Россия это судьба, да? У нас необычная страна. Действительно нарушение санитарных. Ну вы же при мне говорили, что нету никаких. За один час вывести 10 собак в город Тюмень. Сколько у тебя времени было? Минус 3 дня. Ну ты что, машины времени нет что ли? Добровольно забрать, вам никто препятствовать не будет. Застрелили двоих судебных приставов. Он не дал срочку до воскресенья. Прям всех собак будете вывозить? Да. Самое дорогое электричество. Сколько киловатт стоит? 12? Губернатор отказывает встречи. Она не видит вообще смысла со мной разговаривать. Какие еще вопросы? У нас денег на кармане нет. Мы кормим едой с садиков. Как мне сказали в суде, надо звонить, долбить. Очень нужна помощь. Если я это все не вывезу, это будут все они демонтировать и убирать. Понимаю. Константин, ну, мы договорились, да? Да, наверное, попробуем постараюсь. Ответ настоящего мужчины. С благими намерениями, пожалуйста, приезжайте. Тихо. Вы слышите? Тишину. Теперь в этом приюте будет все время тишина. Ты правильно что сказал, как на кладбище. Пойдем с Адыком пообщаемся. Подскажите, пожалуйста, а приюту будет какой-то выделенный участок взамен? Он может, имеют право обратиться в департаменте земельных отношений. Заявление будет рассмотрено. Ну, насколько я знаю, у них за ЖД где-то выделили участок весь в лесу, в мусорке там. Как всегда, второй участок выделен замусоренный, без акта передачи. Ну, тут еще нефтяные разливы, мусорки, ямы, мусорки, фундамент ямы, да, тут вагончики стоят какие-то с собаками, тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно, что это все наше, мы за это должны нести ответственность. Какие-то железобетонные конструкции. Нефтяную бочку там нашли, привозят газели, шины, покрышки. Еще тренажеров для собак привезли, короче. во сколько тренажеров для собак. То есть вот, вот такой участок подходит для приюта? Я не могу комментировать за департаментом, что на А я вы... Я не могу сказать, где им выделить конкретно. нет про это ничего не известно. А вы представитель администрации? Контрольное управление. Контрольное управление чего? Контрольное управление администрации города Саугольск. Ага. А за земельный участок? Э Апартаменты э мышц и земельных отношений. Вы, да, представляете? Здесь все контрольное Нет? управление. Что нас и, интересует и территория. Да. Нас дрочит, мы дрочит, но... Земельное управление не вы представляете? Земельный контроль, но... Речь идет о предоставлении земельных участков, департаменту имущественных земельных отношений. Ну вот сейчас собак куда вывозят? Я так понял, в отлов куда-то, да, на передержку? Сотрудники ветнодзора присутствуют при данном мероприятии. Вы, пожалуйста, уточните, у меня, сможете, а компетенция относится к ветнодзору. У нас дрочит, но дрочит, но... Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, четыре года назад данный участок был в ужасном состоянии. Тут были две ледневки, двухэтажные горы мусора. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. А, без электричества, без воды. И администрация все, что сделала, это выделила вам участок без воды и без электричества, совершенно непригодный для содержания садов. Там запах болота. Е, цветет. А вот администрация выделила участок такой вот для приюта. Это вообще нормально? Вы немножко преувеличиваете. Почему? У меня есть видео, на видео все зафиксировано. Хотите, посмотрите на канале Сургутнадзор. Здесь было предоставлено три земельных участка. Они выбирают участок по все взимают аренду. Взимают аренду штрафные да. санкции. А потом передают документы в суд. И когда человек убрался на участок, Ему просто ага. изымают участок. Класс! Супер бизнес. Если вы говорите про береги, то первый момент. А второй момент землепользователь, когда берет в аренду земельный участок, он визуально проводит обследование. Также земельные участки в таком состоянии, как вы говорите, они могут предоставляться. А ответственность уже и благоустройство уже землепользователь берет уже на себя по строительству и еще что-то. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да. Это с вас надо, штраф, взимай. А, Существует ли такой документ под названием акт приемки и передачи данного участка от администрации по договору аренды на, сколько, по-моему, 10 лет, что ли? Вот акт приемки и передачи данного участка ну, существует? Не могу сказать. Это... Департамент имущественных земельных отношений вы можете обратиться, кто заключал договорные отношения. Но вы такой документ не видели? В моей компетенции это не относится. У нас дрочит, мы но... Еще раз говорю, обратите в департамент научных земельных отношений. В любом случае договорные отношения подписаны, а то есть землепользователь соглашается с теми условиями, которые изложены в договорных. Отношения. Других вариантов не было просто. Это было единственное возможное место. Ну, насколько я осознаю договор, это является, как сказать, договоренность о том, как будет взаимодействовать. А сам факт передачи земли фиксируется актом приемки-передачи. Смотрите, здесь, ну, что ваше <связывая> мне <связывая> человек, сказать, не работает в администрации города Шульбута и не совсем, наверное, профиль по измененным отношениям. Для этого нужно Таким. обязательно в администрации работать? Если вы хотите более исчерпывающую информацию, можете официально обратиться в наш адрес, в администрацию города она все вопросы исчерпывающие ответит. Благодарю. Всего доброго. Благодарствую. Акта приема, приемки передачи, насколько мне известно, в данного земельного участка от администрации приюта Берегиня не было. То есть они сюда заехали вынужденно, потому что их выселяли с предыдущего участка. им, им сказали: давайте заключим договор вот на этот участок. Ну, а им куда деваться? Ну, фиг с ним тут это, под затопление, это, по колено вода, куча, это, двухэтажные кучи мусора, болото, топь, нет электричества, нет воды. А куда им деваться? Конечно. Вот они вынуждены сюда заехали, но акта приемки передачи не было, насколько а мне известно. Вот начальник земельного депорта, это отдела земельного регулирования, по-моему, называется администрация. Вот он я конкретно, есть такой акт? Он ничего пояснить не смог. То есть они договор заключили, по которому они получали арендную плату, а сам земельный участок не передали. Ага. И в суд не обращались, чтобы обязательно принять участок. ну Потому что они по факту заехали. Никто даже не удивляется. Ну да. Все как обычно. В этой вот чудесной так. стране. Это же служебная машина, да? Нет? Нет. А, это по подряду, да, наемный Особные как инструкции. Ну, По договору там еще как-то. А да, я по поводу санкций этот. Сейчас же все производители выходят из России. И всякие магазины, и Huawei, и производители электроники полностью сворачивают производство и выводят. Завод Кия в Петербурге уже 8 месяцев простаивает. И не собирает, ну, там, тысяч машин в год они делали на заводе. Они вообще не собираются производство восстанавливать. У них был, был вынужден непростой, а сейчас они объявили, что вообще уходят. Ну, вот вопрос, Nissan не собирается выходить? Ну, если уйдут, на чем будете Судьба? Россия – это судьба, да? Благодарствую за честный ответ. Ты не уехал. Бедный ты человек, а. я, я, я спрашиваю водителя, я говорю, что произойдет, если не сам уйдет из России? Я говорю, ничего делать. Судьба такая. На десятку сейчас, А я эту ситуацию предсказывал еще 8 лет назад. Я говорю, у нас говорит, это, все ездят на всем иностранном. Если вдруг они все решат уйти из России. Мы даже не помним, как телеги делаются, понимаешь? Мы даже телегу Я не сможем теперь... делать. Это необычно. Это у нас необычная страна. Скажите, пожалуйста, собаки куда едут? В приюты, Дорога домой. А они там будут какое время содержаться? Постоянно? На постоянную Пока основу? Пока их не заберут. Пока их не заберут? То есть пожизненно? Ну, либо их расформируют, либо заберут. А что значит расформируют? По друзьям приветам. Александра, а можно получить комментарий или заняты? Нет, пока нет. Ну, <связывая> серый. <связывая> или волчий. А чипа нет, да? Нет. Я так понял, СМИ сегодня не будет Они вчера уже отстрелялись Ну да, видишь, ну, Садыков решил не общаться с независимой прессой не сдрочить, но... Столько трудов сюда вложили, вот эти все доски мы перетаскиваем порядок наводили. Ну, я спросил Садыкова, если акт передачи земельного участка договора не заключили, да, на аренду на 10 лет, а акт передачи я, насколько помню, его нету. Ничего нет вообще. Ничего нету. Ну, не получается. Ничего нету. Деньги давайте, а участок не дадим. Ну, серьезно? Вот так. Это ну, нормальная практика для них. Ну, я его спросил, такой документ существует, он ничего не смог пояснить и сказал, это не в его компетенции вообще. Так. Понимаешь? Я с его слов делаю вывод, что он некомпетентен. А ты подойди к нему другой какой-нибудь вопрос задай? А он еще не будет общаться. Он, он под конец сказал, обращайтесь с официальным запросом. Знаю здоровье, знаю здоровье. Но. Это, да. Всего хорошего. Вот рядом стоит он непосредственный руководитель. О, здравствуйте! Не здоровайтесь! Здравствуйте! Нет? Здравствуйте! Здравствуйте, с вами вроде... О, Омар, здравствуйте. Я знакомого увидел, который женщин вместе с скамейкой поднимает. Молчание честный ответ, благодарю. Подниматель скамеек вместе с женщинами. 300. Как Был суд над прокурорами и этот... И он там сказали, типа, незаконный режим перевели, сказали, всем выйти. Вот. Они... Они начали всех выгонять, и... а женщины сказали, мы не, Это, типа... мы не понимаем, почему им должны не ходить. Он просто сзади подошел и вместо скамейки пф, поднял, поднял трех женщин. Мы съехали, да? Ну, а потом я ну, в коридоре видел, говорю, а если бы там твоя женщина, ну, твоя мама сидела, ты бы так же сделал. Моя мама не ходит по коридору, Ой, типа, по судам. Я посмотрел репортажи СМИ, они задавали удобные вопросы администрации. Они опять показали то, что им надо. Я вчера принес вот такую пачку документов, где стоят даты. Мне 31 числа на электронную почту пришел документ от администрации, что я обязан их известить, куда я перевожу животных. Это обязан там договор предоставить, аренду изменного участка все такое. 31 октября мне пришел этот документ, а должен был я эти данные предоставить до 28 .10 2022 Сколько у тебя времени было? Минус 3 дня Минус 3 дня? Ну и мне пришел 31, а должен был сделать 28 Ну у тебя что, машины времени нет что ли? Ты что? Вот, ты в 21 веке живешь? Ну да! Участок вообще в ужасном состоянии был. Вот, Нет, тут, тут сейчас участок в идеальном состоянии, Они почему его забирают. Тут двухэтажные горы мусора были. Траншей, вот где дорога сейчас идет, здесь была траншея такая, ледневка называется, трехметровая. И, и вон там еще была. Вот, вот такой участок без воды, без электричества, без подъездов, без заездов. Вот как хочешь, так и используй. Они привели все в порядок, все отсыпали, все разровняли, провели электричество, провели воду. И, и вот теперь... То есть вот это уже хорошо? Да? да, вот это хорошо. Вот такой участок мы заберем обратно. Спасибо за аренду. За уплату аренды. Представляешь, за счет приюта, за счет добровольных пожертвований жителей, вот такую, в кавычках, работу проделали. Загидулин Рустам Тагирович. Вот как его зовут. Это творожник? Нет, вот сидит водитель. Все, пойдем туда. Все действие там будет. Свои, свои, свои, свои, свои. О, о, о, о, о. Ну вот ты то, что? ты то нет, куда? Нет, нет, нет, нет. Да ты что? Да? Дав давно, давно, давно у вас не был, простите, пожалуйста. <музыка> Че бульдозеров не будет? Не знаю, вот там это. Такое хозяйство. Ну, вроде как, мы ну, вчера попросили, они нам дали время брать вагоны и все остальное до воскресенья. Не знаю, видел там на входе, они ворота разобрали, бросили там около дороги прям. Ну да. Не занесли ни сюда, ничего, я говорю, а кто за это будет отвечать будет? Подожди, давай познакомимся, кто это у нас? Это у нас ветнадзор да? Это да. А это отлов, дорога домой. Да. Стерилизация, вакцинация, выпуск. Так, так, так. А это кто? Где? Это вот. я. А, это ты. А вот это помощники, да. А это. все это... отлов. Отлов. Это И это тоже. Это отлов, да. Сейчас все будет вольеры. Это... Да. Остались на задний ряд валеров. Блин, столько сил потратил на это. 21 видео. Все контрольное управление. Я вчера или тут стоял. Я ему рассказывал про нашего любимого Володенька Садыкова. нас дрочит, Я ему прям говорил, как он разговаривает, что он делает. И стояли, Владимир такую оговорочку прям по Фрейду классную сделал. Но собака чувствует нехороший. Ну, меня тоже наругалось, говорит, что так долго не приходил. А вот кто-то подъехал, не Садыков? Да, он сам ехал. Он такой, ну... Да. Нас интересует территория. Да. У нас дрочит, мы грохтим. Но... Должен. Вот они вдвоем приезжали и говорят, нас интересует территория. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Забыл. Как, как, как, делай, же так, да? как же так получилось, что в итоге все СМИ трубят, что тут на санитарные нарушения и никто ну, ничего здесь не делал? Действительно нарушения санитарные. Не только санитарные, ветеринарные нарушения. Мы же видим сегодня. Ну, вы же проверить? при мне говорили, что не, нету никаких э, Знаете, день тяжелых... Знаете, не похож. Ситуация ухудшилась? Готовится к проверке, а сейчас мы пришли неожиданно. Ситуация ухудшилась? Это налицо. лицо. думаю, так, а... Тоже... а у нас Садыков уехал опять, да? Да, он увидел тебя и Я думаю, тоже так Вот этот бардак, который образовался, это вот именно в связи с тем, что смысл что-то делать, если все равно все разговаривают. Забирают. Здесь ну, есть видео, я приезжал, смотрел, помогали, мы приезжали убираться, заборы возводить. Вот эту будку я помогал делать, то есть это предполагалось, что будет ну, этот городок из таких вот домиков, где а. по пять, по шесть собак с отоплением, с освещением, с декором будут жить. А сколько денег вложено сюда уже? Вот этот Максим говорил, я, бы квартиру продал. Да, да, есть, да, но, да, да, да. наследство, квартиру, вот, все в видео есть. Вы не даете такие сроки? Знаю, сейчас... За один час вывести 10 собак в город Тюмень не за один час уже вам никто не говорит ну вы же говорите час есть пока они будут собирать я не сказал я говорю сейчас говорю это же не час ну. вопрос чтобы вывести 50 собак Ну я же вам говорю если мне чтобы вывести час, даже 10 собак мне надо собрать 10 клеток в 10 будок, ну, разместить то, это и... все в машине помощь, и да, кто-то уже начнет собирать ну просто видите у вас даже клетка вижу, да, состояние клетки, смотрите, это уже в состоянии клетки нет эта клетка она сломана она тут стоит ну, как, как, как, как столик мы... ну, хорошо, Собирайте, кто где у вас есть, кто-то сами собирать сидеть, да, значит, будет собирать здесь, да? Я, Саша. Ну, чтобы просто кто-то приступил, э, как вы говорите, кто-то да. скрутит пока сидение там связали. Вот кто-то начнет уже как бы процесс что пошел. Вы Мы... просто даете такие сроки, как бы, что... Не, подождите. Мы же вчера с вами оговаривали изначально, когда приступили к исполнительству. О том, что когда вам все было вручено, когда было вручено, когда был суд. Вы мне дали до 1 выдали 11 -го, вы мне 28 -го, 10 в 15-20. Выдали. Нет, вы отталкиваетесь не от требования, вы отталкиваетесь как минимум от постановления о возбуждении исполнительного производства. Вы добровольно. У вас есть срок 5 дней на добровольное исполнение. После чего вам вносит исполнительский сбор. Вот поэтому, поэтому думаю, и не любят как... таких людей в таких погонах. Вот ничего ну, человеческого как бы, нет. Э, мы исполняем решение суда, ничего личного. Как бы. Сейчас я ну, с вашей стороны не вижу препятствий. Как бы, смотрите, если вы готовы что-то сейчас э, добровольно забрать, вам никто препятствовать не будет. Забрать собак вам никто не, не запрещает. Просто если сейчас вы готовы это сделать, Вы можете приступить. К... Сегодня какое число? Второе. Ноября 2022. -го. По сей день я не получил ответа суда ни постановления, не ознакомился с делом. Почему мои апелляции без ответа остались, почему мне отказали. Я 28-го написал документ, заявление, и по сей день я ничего еще не получал. Тут нужна грамотная право, это, юридическая правозащита. Нужно знать, как устроена судебная система и грамотно с ней взаимодействовать. Ну, с 28-го по нынешний число я еще ничего не получал. Сколько дней уже прошло? Ну, значит, надо, как мне сказали в суде, надо звонить, долбить. Ну, вот. А мне когда звонить, долбить, когда вот тут надо будет? Ну, да, кормить 150 ртов. Точнее, пасти. Прям всех собак будете вывозить? Да. Просто приставы пообещали Максиму, что он сможет забрать 10 собак в Тюмени, вывезти. А по факту он ну, не успевает ничего. Ну, он, который говорит собак оставить, мы их оставляем. Ну, он говорит, что уже вывезли. Те, которых вывезли, он может забрать у нас и вывезти. Э -э, как частное лицо, да, получается? Ну, Как представитель компании «Хорт». Там вроде бы все собаки записаны на «Хорт». А Хорт, это, насколько я помню, это новое юридическое лицо, которое они образовали после ликвидации приюта Берегини, да? Да, скорее всего, да. А у вас где приют находится? На Белом Юру, Таежная, 26А. У вас там вольеры, отопление есть? Да, конечно. Наши видео не смотрели? Еще пока не довелось. Не довелось? Нет. Вы имеете в виду, которое новое, свежее какое-то? Да нет, там 21 видео на канале Саргуднадзор про приют именно. Ну, нет, я смотрел какую-то часть видео, видел, но это были старые видео, там, давнешние. Ательного... Ну да, я тут давно не был. Так, ну ждем, пока они освободятся. Я хочу ветеринара Александра, Ветеринарная служба. Вот все мои приезды предыдущие, он говорил, что все животные... В нормальном состоянии, в удовлетворительном. Критических случаев нет. Это все зафиксировано на видео. Сейчас я так понял, какие-то критические случаи есть. Я хочу про это получить комментарий. Это все, машина этого Константина. Да. Это Хорошее финансирование. Гранты. Сюда в приют ни разу ни одного гранта не выделено. Хотя Шувалов обещал, по-моему, два года назад, что из а не обещал, а он написал, прям, что уже выделено 140 миллионов на возведение нового приюта для собак в городе Сургут. Официального, единого, общего, уже разогладывается проектная документация. А по факту до сих пор ничего нет. И куда делись 140 миллионов, непонятно. Хотя в среднем приют стоит, в среднем по России, 20 миллионов. А у нас решили выделить 140 а там где 140, там может и 500, а может и миллион, ой, миллиард. И никто об этом не знает. СМИ приехали, засняли, как здесь, здесь все ужасно, а по факту никто не хочет разбираться. Только в моих видео я видел альтернативную точку зрения. Там, там все, там и в, и в опеку на них подавали, пытались через детей воздействовать. И ко мне физическую силу применяли, спину тыкали пальцами. Есть это кабель. 643.09. что не убрано? Куча, куча говна, куча, куча говна. Фу. Все засрано, Ну, Вполне естественный процесс, потому что Максим один не справляется. Здравствуйте, товарищи животные. Друзья человечества. Лапы все в говне. Что же такое происходит в нашей жизни? А? Привет! Так, надо заснять самую большую кучу говна. Максим, Максим, Константин вроде сказал, ты можешь у них забрать их собак. Да, мы вчера об этом разговаривали, да. А, ну тогда в чем проблема, что они вы вывозят всех? Ну зачем вот этот стресс собакам? Туда-сюда, когда Ну в принципе, они... да. Ну ты же видел, как они в кредку залазят. А что, нельзя, нет возможности оставить тех которые, собак, которые он сказал? А это вон, к К ним. А вот тут он, Константин говорит, что тут 8 осталось, и там еще 3, вот 11. Да. Может из этих кого-то вот, что? -то? Ну вот смотри, мне перевезти Привезти. собак, это мне сейчас надо разобрать машину. Это мне надо собрать клетки, потому что у меня клеток нету, мне надо получается вот я эту сетку стук. покусать, ее скрутить, сделать из них клетки, у -у -у. загрузить собак в машину и увезти. У -у -у. Это ну минимум до вечера, это минимум. Ну, то есть тебе удобнее потом у Константина забрать? Вообще да? неудобнее, я бы не хотел бы, чтобы они поехали, но. Мои пожелания, это мои пожелания. Может, вот эти 8,3 тогда ты тут оставишь и вечером заберешь, нет? Вот там вот в машине сидят дяденьки страшные. Это вопрос Слушай, с, я так понял, судя по горам говна, никто приюту вообще не помогает. Ты тут один, да, получается? Здорово! Саша. Вы вдвоем? Да. Потому что я смотрю, ну, приют сейчас в, сейчас в ужасном сидят, состоянии. Ну, финансирование, потому что. От администрации вообще ничего не выделилось. Ты видишь, что администрация делает? Вижу. Показать, сколько у меня штрафов от администрации? Да, я видел. Вот. Это одно. И плюсом сейчас еще будет. Плюс. А, еще 50 тысяч мне штраф за неисполнение судебного этого предписания. Уже вот этот вот дяденька судебный присвод не дал. За технику я должен буду заплатить. Ну, поэтому как бы я... За технику какую? По уборке? Нет. Ну, мы сейчас пока договорились с директором лесопаркового хозяйства, который должны все ему что-то отсюда вывести. Он мне дал срочку до воскресенья. Он говорит, ну я говорит, должен быть двигать каждый день, что здесь что-то происходит. Поэтому вот сейчас у меня в данный момент просто взрыв мозга головного. Мне сейчас надо, получается... Разобрать машину, собрать клетки, загрузить собак, хотя бы им воду, не воду, это обязательно, потому что даже до Тюмени ехать это ну, минимум сутки, потому что ну, это газель, она не ездит 200 км в час, так и не поедешь. Кого-то оставить здесь, то есть это опять найти людей, которые мне помогут здесь это все собрать, убрать, хотя бы сложить в одни кучки, мне как бы там не договорился, у него техника, он договорился здесь поставить два крана, получается собаки, будки. То есть в очередной раз я опять, частично я исполняю требования, потому что э, требования были убрать вагоны на колесах, убрать торговый павильон. вагонов нету, павильона нету. Я говорю, за прошлую ночь я вывез 22 собаки, то есть мы делали, делали, делали. Подожди, подожди, а что будет с вольерами, вот с этими будками? Это вот с этими, все надо разбирать, вот эти, А вот эти вагончики? Тоже вывозить. За чей счет? В любом случае за мой. Есть, даже если будет администрация это делать, они мне выставят счет в любом случае. Либо, если я это не оплачу, это уходит в счет погашения долга. А -а -а. Вагоны покупались на личные средства. Потому что надо она, было на что-то содержать она. собак и просить долги за электричество. Что, ну, вот здесь, а, на этих базах, самое дорогое электричество. Вот, мне кажется, даже, я не знаю, в мире таких цен просто нет. Несмотря на то, что ГРЭС, вот сейчас плюнуть и попадешь на ГРЭС. Сколько киловатт стоит? 12? Двенадцать? Да. Или одиннадцать девяносто, или что-то такое. Даже скидку для общественной организации не делают. Антон, я тебя очень сильно уважаю за твой ум за твой разум, но ты такие вопросы задаешь, вот честно. Какая скидка? Я же тебе бизнес Общественная организация есть общественная организация. Кому это надо? Ну, почему? Какая организация процветает, а другая захлебывает? Какая организация? Нет. Ну, вот это? А, а, государственные... посмотри по контрактам по отлову. У меня вот был один такой вопрос, и всем его задавал. Позапрошлом году в Питере, контракт, Питер миллионный город, контракт был на 800 тысяч. Константину Аркадьевичу за 27 миллионов. Рублей. Вот умеет вот как-то а работник, которому указывает, как действовать, как дышать и что писать администрация города. Потому что есть хозяину города. Если этот журналист скажет, что зеленый – это зеленое, администрация города скажет, что зеленое это фиолетовый, он скажет, что зеленый – это фиолетовый. Потому что если он скажет, что зеленый – это зеленый, он никогда даже дворником в этом городе не устроится. Но это не надо быть очень сильно умным, чтобы это понять. Все это знают. Это, да. Какие еще вопросы? Да, вообще -то. Они находятся на земле, целевое назначение которой приюты для бездомных животных. Они себя назвали э, центром помощи животным. Естественно, закон о приютах к ним не подходит никак. Но почему-то они там живут уже тоже с 2019 года Их никто не выселяет, у них все хорошо, им какой-то там меценат дом построил У них все замечательно, у них шувалов перед своим уходом с так так с барского взяток, Знаете, вам 5 миллионов Хотя конкурс, в котором они участвовали, там конкурс или грант какой-то, ну что-то 2 миллионов всего лишь был Он им 5 миллионов дал нам ничего не дают? Вообще ничего. Только штрафы, штрафы, штрафы, штрафы, штрафы. Проверки, проверки, проверки. Проверки, проверки да. Скандалы. Месяц... Скандалы, волонтеры, расследования. Да, интриги, расследования. Да. Приставы. С 21 года начал подавать документы на аренду этого земельного участка. Ответы были, что типа там интересы третьих лиц. Хорошо. Я уточнил, какие интересы. Там имущество третий принцип. Не вопрос. Я приобретаю все это имущество, договор купли-продажи, акт приема-передачи, собаки в собственности, каждая досточка здесь в собственности, тут каждый вагоны в собственности, забор, то есть весь стройматериал в собственности. Есть документы на это все. Я им предоставляю это все. Вот, я это самое третье лицо, которое э, директору ухода Зыряну Максиму Геннадьевичу к физлицу Зарианова Максиму Геннадьевич не имеет никаких претензий, что там, на этом земельном участке находится мышка. Интересы третьих лиц? Опять а подаю. Подожди, что... а каких третьих лиц? А я не знаю. Опять подаю заявление на аренду земельного участка. Опять интересы третьих лиц. А потом уже была отговорка, что... Судебный принят по в Сказали, что якобы губернатор отказывает встречи, потому что уже был суд. вот типа Она не видит вообще смысла со мной разговаривать. А <свист> что у вас с крематорием? Вы же забрали все. Да? А как они забрали? Технику пригнали, вывезли. Так что вот такая канитель происходит. чего у вас крематорий использовался хоть раз? <свист> Спасибо Господь. Что приставы совсем уехали, да? Да. И сотрудников полиции что-то сегодня нет. И вчера хотя бы участковый был. СМИ нет, волонтеров нет, приставов нет. Да. Мультик. Иди мой хороший. а беги, беги, беги куда-нибудь, беги. Знаешь, как собак убежал, которого здесь тут жили? Там они все сбежали. Жета, Жета! Александр, этот виднадзор не хочет общаться. Обычно такой приветливый. <соцентр> не просто понимают, что... Я смотрю, Александр вообще не хочет общаться. Какая? Веднодзор, а, веднодзор Александр. А -а -а. Ну, я к нему сегодня подошел. Это же Александр зовут? Да, я говорю, Александр Сергеевич, зачем вы на телевидении сказали, что вы не видите кормовой базы? Он ну, говорит, у вас же нет запасов корма. Я говорю, ну вы же прекрасно знаете. Я говорю, что мы забираем садиков еду. Тагую кормим. Я говорю, вы в понедельник, в 9 утра хотите, чтобы у собак еда была? На неделю. Нет, ну хотя бы на этот день. Я говорю, мы забираем в 3 часа дня после обеда в садике, когда все дети уже спят. Потому что мы заезжаем на территорию, чтобы, не дай бог, как бы не произошло никакого ЧП. Уже в 2 часа они кушают а или в час. Из 2 до 4 они спят. То есть, вот в этот коридор, чтобы ни машин там не было, чтобы ни родители не ходили, мы приезжаем, чтобы ну, для безопасности. Я говорю, вы приехали в 9 утра, говорю, что вы хотите у меня увидеть? Ну, говорит, ну не было же, у вас же всегда, говорит, корма были, я говорю, да какие, говорю, корма, говорю, у нас денег на корма нет, говорю, мы кормим у едой садиков. Я говорю, вы это знаете, вы, у вас есть, говорю, все договора, говорю, вот, вот такие за один раз, я привез вам вот такую пачку документов в прошлом году, когда пошло переоформление на меня. Ну, ничего же нету. Я говорю, ну ничего, нету, здорово. Нету, нету. Просто я сейчас это, Александра Сергеевича спросил, говорю это, что есть критические случаи, он что-то так сказал, что вроде как есть. то, что Не, что у нас, не знаю, не, не, не успел уточнить, потому что... У нас две старые собаки, которые уже по возрасту старые. Нет, я тебе рассказываю, ну, то есть он был занят, сказал, это пока то Вот я хочу, чтобы он освободился. Чтобы прокомментировал. У меня, получается, смотри, с подразделением Росгвардии я забрал несколько собак. Вот одна из них уже вот, там бегает, не кискавказка. И вот там у меня сидел граф. Ему уже 16 лет. Кавказец. У него уже больные суставы, у него больные зубы. Естественно, у него отдельное питание. Ну просто по возрасту собака уже старая. Это критический случай. Они сказали, что он там вообще там весь никакой, я говорю чего хотите, говорю, ему 16 лет. Вы, вы хотите, чтобы эта собака у меня был как вот этот вот молодой щенок? Ну Естественно, он уже да, он, он не может уже подниматься на ступеньку. Просто не может. У него не позволяет уже суставу это делать. Это по человеческому возрасту 90 лет. Да. лишний. И что? Ну, вот как они какой, сказали, какой что, что 90, он типа да? печальный. Короче, волонтеры считают, что собаки плохо содержатся, у них там какие-то болячки. Забирают. Везут в ветеринарии, лечат их и не возвращают. При этом документы, доказывающие, что животное было пролечено каким-либо образом, и что у него были какие-либо наличия каких-либо заболеваний, там болячек не предоставляет. А собаки на балансе приюта. Я уже иду на то, что я понимаю, что мне потом придется как-то что-то отписываться, где эти собаки. Берут собаку? Берут. Пусть берут. Все. Собака будет в нормальных условиях, нормальных, хороших, хороших, все, пожалуйста. Подскажите, а сейчас ждем, пока они на Белый Яр да Ярд отвезутся, сейчас отвезут. потом вернутся, а я и пока до последней собаки еще. Да, да. Ну, я думаю, еще один я раз и все. Похоже. Там 8 собак. А? Что, все, всех собак вывезли? Да. А кошки у вас давно да, съехали? Да. Кошки на морозе, тому подобное. А? Я смотрю видео с камеры. Заходят. Ну... Как бы не буду говорить, что это именно она, но похожая на Ирину Не на Мурзину богана, на другую Вот, заходит и э, распакнут, и вот так вот что-то выносит У меня там стоял обогреватель Обогреватель? Я тут же в полицию Показываю видео, все, ну, Не доказать же а обогревателя нет? Обогревателя нет. А потом говорят, собаки в холоде. Да, кошки. <связывая> <связывая> <связывая> вот, вот так. Вообще здорово. Не мило, как нам разобрали забор, положили около дороги все. Это кто разобрал Это лесопарковое хозяйство вчера, тут у меня видео есть, как он ломом выламывает мне там замок. Тихо. Он не понял, а при чем тут лесопарковых хозяйств? А это все, если я это все не вывезу, это будут все они демонтировать и убирать. И повезут куда-то на Александрию, там где-то какое-то есть место хранения. Е-мое, <сосы> <сосы> <сосы> ну, столько трудов, вот эти ворота да мы делали, вот эти столбы ставили. сколько тут работы вообще. Вот эти, тут, тут весь мусор убирали. <сосы> вот эти вот трубы мы за свой счет покупали. Под... О, еще ноги устанавливали тоже. Да, а, а сколько штук-то их? 8. И так оставили. Даже не занесли туда на территорию, а просто тупо бросили здесь. Нет. Это стройматериал, который куплен был за деньги. Это не... Как бы... Нет. Все? Нет. Это деньги, все. Это либо купленные на свой, за свой счет, за свой, свой карман, за свои деньги, либо это дарено. Но ну, это тоже люди как бы потратили свои силы, средства на это. Так нельзя. Забирай, Лева. Да у меня их и так уже зоопарк дома. Сколько? Четыре. Как у столбы сейчас выдирать? Они почти на метр вкопаны. И Ну, требования кого там? Ветнадзора или кто комиссии были? Так, как рискован. требовали, так и, так и закопали. А -а -а. Попробовали выдернуть один столб, у нас не получилось. Мне пришлось вокруг метр, вокруг радиус откопать, только тогда его выдернули. Нагнали кучу проверок, они выписали предписание, там, столбы, заборы возвести, там... Вот-вот, вот, мы все сделали, и что? А теперь надо это все убрать. <свес> это кормящая мама. Да, вот я я сейчас будет стресс, молоко стремнется, Ты и щенки умрут. <свес> Ой, Господи, мой, какие красоты Ой, Ой Смотри, мои маленькие! Какие Господи. красивые, а! Да, Конечно. Да, если дай телефон. Записывай. Да. Можешь пользуясь случаем обратиться. У кого есть свободное время, у кого есть возможность, у кого есть силы, желание, звоните, а лучше пишите на WhatsApp либо к телегу 8 9 3 2 2 5 3 7 7 7 0 Максим, СТВшникам не верьте, я не Михаил, я Максим. Могу показать паспорт. Какая помощь это? Ну, разбирать вольеры, собирать стройматериал хотя бы в одни стопки, чтобы можно было потом загорать технику и сразу вывести разом. Не собирать по каждой досточке отдельно. Есть поддоны, на поддоны будем складывать стройматериал, чтобы фискаль сразу подошел, тросом mm -hmm. поднять и загрузить. Раз, ну, разбирать вольеры, также это все складировать в одну пачку. А, ну, по поводу техники перевозки вагонов. Кран один добрый человек предоставится скидкой. Вот. А, надо будет, если есть какая-то возможность финансовой помощи, либо, может быть, у кого-то есть трал, не габарит, вот. ну, тоже не откажемся от помощи. Будем благодарны. Тут много чего делать. Элементарно выдергивать столбы, его не выдернешь. Его либо откапывать, либо бензопилой связать под корень и тоже складировать. Трубы, вот эти вот трубы, вкопанные на 2 метра, которые вот подвороты делали. Как их выдергивать, я даже представить не могу, потому что, ну... Форма одежды теплая. Теплая, непромокаемая, потому что погода отвратительная, даже не зимняя. Вчера было минус 2, было дико холодно, сегодня плюс 2 дождь идет. А, горячий чай, горячие напитки, не горячительные, горячие. Потому что будем работать со стройматериалом, не дай бог, поранится. Обувь. Обувь желательно, если у кого-то есть не менее берцев. Потому что некоторые есть там доски с гвоздями, можно напороться. Перчатки. Перчатки прорезиненные какие-нибудь. Под них 2-3 пары хэбшных, чтобы руки не отморозить. Простите, теплом особо не могу обогреть. Единственное, будет это Соболь автомобиль, в котором там ну, 7-8 человек могут погреться разом. Там есть столик, можно будет попить чай, можно будет перекусить. Что-нибудь для перекуса я придумаю, там, печеньки какие-нибудь, что-нибудь такое. Вы сами принесли. Так что очень нужна помощь. Дали срок до пятницы, но так как пятница у нас последний Пятница это какой день, день? То получается... До 5 ноября? У нас будет в запасе еще суббота-воскресенье. То есть суббота-воскресенье рабочие. Ну, то есть самый-самый-самый край это воскресенье вечер. 7 ноября 2022. А здесь не должно быть ничего. А, у кого-то, вот, вот это же не ваш участок, да? Нет, не нас. То есть вот эти плиты это, ну, não, вас <respeito> не касаются? Unless... Ну, ну вас... как бы их привезли, сказали, еще в девятнадцатом году, я даже не знаю, кто привез, сказали, если вам надо будет, пользуйтесь. Mm -hmm. Ну, у нас не было невозможности ими воспользоваться, как бы, ничего такого. Если у кого-то имеется возможность э -э -э складировать у себя какой-нибудь стройматериал, будки для животных. Если кому нужны будки для животных, о цене мы договоримся. То есть, как бы, естественно, понятно, что сейчас у нас будут очень большие финансовые затраты. Мы и так сюда изначально в 2019 году вложились. Ты и лучше скажи сейчас... все вопросы по телефону. Все вопросы по телефону, да. Желательно писать либо в WhatsApp, либо в Telegram. Угу. Они подерутся, не надо. Ой! Давай! Давай! Блин! Сука, болото! Блин. сука! Тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, Ласка, тихо тихо-тихо, тихо-тихо, тихо по идее, у каждой должна же быть отдельная клетка ну, для перевозки. А суки-то, да? Ну, что по граммам. Да его на руки возьми, да и все. Он же без проблем. Да. Он не кусается. Он, нет, он, он не кусается, он не кусучий. Любой начнет кусаться, если его из дома выселяют. Ну, и, есть же уже опыт такой э, у судебных приставов, когда в Сузбуте 2006 году, да, по-моему, застрелили двоих судебных приставов на шиномонтажке здесь, на Черном Усу. Э, не так давно, когда год-два назад, когда в Адлере... Одного представителя администрации, одного при... а, ну, пристава... Вот, в рода. Адлере тоже год или два назад, когда этот мужик-то застрелил двоих приставов, его убили в тюрьме, вот, где-то, может, месяца два назад. Да? Да причем что? прям вообще даже и следствие, что убийство устранили. Да? Ну а говорю, сейчас, если это, дальше так все будет продолжаться, что вот эти чиновники будут из себя воображать таких э, башков. Русский долго запрыгает, но быстро едет. Как бы это пословица. ой есть сколько лет уже. Просто я понимаю, что Владимир Владимирович Путин и создал Росгвардию для охраны общественного порядка. Это его личный чок. Но, в общем-то, недовольного народа больше, чем сотрудников правоохранительных органов и всех остальных. А, в общем, вот. видите, а было 143. 115 осталось. Два года назад было 180 тысяч 600. Лови, не знаю, как он. Куда делись собаки? Константин, мы договорились, да? Да, наверное, попробуем, постараемся. Все хорошо, благодарю вас. Ответ настоящего мужчины. Да. Да, наверное, подумаем, постараемся. Там Помнишь, меня видели из Вот так обычно тихо, приюте. Подойди, пожалуйста, чтобы это было. Я на основании собственника этих собак я вам запрещаю даже подходить к ним. Хорошо. Кому к Хорошо. ним? Каким собакам? Которые сейчас в отлове Я вот этим вот Участникам группы "Помоги, Верное сердце и другим Вот Друга. таким личностям, которые с вами связаны Официально запрещаю Я сегодня составлю документ на основании которого я запрещаю вам к ним подходить. Даже то, что не содержится у Константина а Аркадии... Да, собаки сидят в говне. Вот это, это да то, что вы да? сюда привезли собак, не спросив, это нормально. То, что Какие вы воровали, собак, собак воровал, нормально. Собак? Таких, собак? скажи, что ты не привозила собак. А чего вы снимаете-то? Mm? А что снимаете-то? Чего снимаете? Ничего, ну, на камеру снимаете? Чего чего на камеру снимаю? Ну как? Не надо меня снимать? А я вас не снимаю. Ну как не снимаете? Ну, я я, же... я держу это ну, вот. Я же вижу же. Я держу селфи палку. Ну, конечно, я тоже могу также поддержать это черный. черный. Ну, у вас же праздник смотрите, сегодня. Смотрите, черный. А? Черный все. Зайди. У вас же праздник. Ну, вот смотрите, сейчас, экран он выключен. Он сейчас только убрал. А? Я просто я курить хотела, а вы мне снимаете. Нет, я даже руки не подносил, вы не заметили? Не надо на снимать? Я потом. Я вас курить... не снимаю. Вы сами же видите, но ну, в каких состояниях собаки сидели. Алена, ну, а он один, да, тут вот, он один вот это за всем, да, да но смотрел? Я две, понимаю, две он один. Но две почему две он нас в то время не стал пускать? Если нас спускал бы, да. все было бы хорошо. Ну, вы... Мы бы всего ну, тоже добились бы. Раньше, на... раньше люди сюда ходили. А Ангелина, она вот приезжала, она даже с машины не выходила. Не надо снимать, я уже говорю. Вы хотите отдельно поговорить? Не, ну мы же в курсе, я же тут постоянно был, вы же меня видели. Ну, просто не надо снимать, вы вот это селфи держите? Я в общественном месте нахожусь. Наши разговоры зато. А? Наши разговоры зато снимаете, да? Ну, вы стесняетесь? Ну вот, я сейчас разговариваю, но ну, нет. Почему стесняетесь? Ну, если стесняетесь, просто так я, и скажите. Я не хочу, чтобы меня показывали, потому что я на больничном. А это что же вы тут делаете? А что, я тут делаю? Ну да. За собак, наверное, переживаю. Ну, я ну, всегда за собак переживаю. Мы тоже переживаем. Я тоже с больницы убегала и сюда приезжала. Вон Макс не даст соврать. Он мне говорят, вы что, я больная? Во время... С больницы убегала и приезжала в приют, кормила собак. Вообще как-то странно, что вот такое разделение какое-то, да? Столько... Ну, вроде как мы все одно делаем. Вот же, именно, же вот помогать именно. же тоже. Да, а почему, почему каждый, каждый... Тянет, как будто эти собаки золотом обвешаны или что. Ну, все вместе, надо всем собираться, объединяться, и тогда легче будет. Вот это все вот надо убирать теперь, да, вот это, вот это все вот это убирать надо. Теперь в этом приюте будет все время тишина. Точнее, не в этом приюте, а на этой земле. Здесь уже нет, нет приюта, просто, по сути. Просто, знаете, вот... Ну Вот у Максима видно сразу на лице, что у него болит душа. Что? Что у тебя болит душа. Ну, у нас не болит. Ну, вы же радостные. Вы же сами себе сказали, у вас праздник. Вы радостные и довольные, что вы сделали. Макс, Три года раз. уже Макс, говорили, с 19 года говорю. говорили, забирайте, забирайте собак. Забирайте, забирайте. Ничего не забрали ни одну собаку? Ну С 2019 года, да, Ален? Вот я я это сам слышал. Предлагали. Историю, когда была... 2019 с 19 -го года мы предлагали до забрать всех собак. Всего хорошего. До, свидания. Все до свидания. До свидания. Мы тоже как представители уезжаем. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А, вот Дайте вам поджму руку. Благодарствую. До, до свидания вам тоже. Спасибо Ой, за вашу помощь. Ну, при мне много раз, и на видео это зафиксировано. Максим говорил, подожди. Максим говорил, возьмите собак под свою ответственность, пожалуйста, забирайте. Пожалуйста, забирайте в хорошие условия, но только оформите это официально под документ. Покажите, что у вас есть ну, хорошие условия и забирайте. Же начала же это все делать. Но. Мы думали, что она нам же все это поможет. Я, я всем вот волонтерам, даже под видео, я говорил, что если вы покажете, что у вас есть лучшие условия, и вы готовы взять на себя ответственность официально, переоформить на себя собак и забрать их. я сам вам помогу Выберите в этом. Это Я здесь именно с целью зафиксировать все на видео. Вот, а, Не только есть... вас. Ваше мнение, вы же как, ну, один, один, из, один из волонтеров. У я так понимаю. волонтер Оксана. <звы> она <звы> даже, когда хочет забрать какую-то собаку, она мне звонит, говорит, Говорит, Максим, я хочу забрать тут, ту тут -то собаку Я говорю, хорошо, забирай Она э, за, наверное, последние месяца два Пристроила четыре собаки в хорошие руки Вот я могу сказать, она волонтер Вот прям четко, конкретно, Есть. она волонтер Я ничего волонтер. Не, не про нее, я вообще ничего не говорю она одна тут даже когда и вы были когда был ее день она в минус 30 градусов до 5 до шести утра здесь одна батрачила а мы что не как же ну молодцы а как мы таскали у меня ну у дочка, только понимаешь ты она ты ален, она проходил? по сей день под, подожди ей... ален она по сей день с нами и я ее и пускаю и она говорит я приеду с той-то-то-то той -то девочкой можно я говорю можно с благими намерениями человек едет, пожалуйста, приезжайте. Потому что вы ее пускаете, меня бы пустили бы, я бы тоже приезжала Я тебе сейчас сказал, я сказал, с благими намерениями, пожалуйста, приезжайте. Так нифига, мы приезжали, вы же сразу, вот было как-то по осени в том году. Мы ходили тут, кормили, вы приехали с Ангелиной. Уже тут как мы тут, тут прод, уже полиция продолжай. приехала. Тут, тут как тут полиция приехала. Ага, а вам вот можно тут было тут это мы делать? стояли. Вопрос такой. Ну, У нас согласование с нами с вами было такое? Нет. Ну вот, без согласования. Я сейчас согласования, к тебе это... домой, сломаю тебе э, замок, вскрою его аккуратно, мы не у сломаю. Мы не ломали. Зайду к тебе домой и залезу в холодильник и там ну, сяду мы, сам покушать. Нет, я говорю, я аккуратно вскрою замок и зайду к тебе в квартиру и буду там хозяйничать. Правильно это будет? Домой-то не надо, мы же не домой же зашли. Так Дома. это тогда это собственность была, да. вы домой зашли. То в тот момент это еще была собственность. Это называется чужое имущество. Земля была в аренде, и, значит, она была в собственности. Если уж ты, Ален, вот так вот действительно грудью на амбразуру кидаешься, как ты это любишь делать, это, это не с плохой стороны я говорю, наоборот, это с хорошей стороны. Ты вот, мы тебе сколько говорили, Ален, посмотри, с кем ты там общаешься. Тогда с больницы сбежала, прибежала в приют помогать, сейчас тоже ты второй день здесь. Остальные-то ваши, где героини? Ну, они все работают. Хорошо, ладно. Э, ну, другие дни, когда действительно ты оставалась здесь одна, а все кричали, о, все такие плохие, да, Алена одна. Да, Алена одна. Ну, вы же одна, Шайка Лейков, Павмагина звались. Где вы все? Ты не задавалась таким вопросом? Я тут. А где ну, я не знаю. Да, Алена, ну а что? Ну, я тебе сколько лет уже это говорю. И ты мне сейчас говоришь, мы с Сашей тут делали Почему вы с Сашей вдвоем делали Когда надо было устроить митинг Больше 50 человек приехало А остальные, когда вы тут Как ты говоришь, Саша, я тоже, да, я это так подтверждаю Так приехала вы, тогда под, Подожди, стой пускал, Я, я, я говорю тогда, да, действительно Вы с Сашей вдвоем тут батрачили И ты одна батрачила А остальные ваши, ваша шайка-лейка помоги, сейчас верное сердце, где? Света тут была ну, Света тут была за деньги не забывай Почему? это. Ей платили за это. Ну, кстати, да, смотри, я два года назад приезжал же, тут было 50 человек, да. они устраивали скандал. А когда а вот... когда дело доходит до дела, что Подожди. надо покормить, убраться, Алена одна. Нет, не покормить, убраться. Вот сейчас, по сути, происход... произошло то действие, которого они добивались У -у -у. все три года. Ну, как минимум, три года. И кто из волонтеров пришел только Алена? Ну, вчера была Оля, Ира Оля. и Алена. Оля. Ну, я говорю, Оля. Ну то есть пять сколько пять человек, Ирина была. которые на самом деле проявили это. Ну, может, у кого-то не получилось. Ну, но... не, понимаешь, оно в, работают... в течение действительно трех лет, я вот на самом деле люблю и всегда говорил. Не отравлено? не отравлены, давай Просто, потравлены. ну, Ален, ты помнишь новости два э э года, нет, где-то, да, два года назад э э мэр нашего города, на тот момент Шувалов, э э вышла новость, что выделено уже выделено 140 миллионов из бюджета на новый приют в городе э и уже составляется проектная документация. А вот по факту сейчас, на данный момент прошло два года, нету ни приюта. Ну, я говорю, вот я, у меня соседка, как, как говорится, мы в одном доме живем и гуляем вместе с собаками. Она говорит, работают над этим уже. Так что-то долго работает. Вот вы бы взяли, наоборот, вот объединились. Вот те 50 человек волонтеров, да, взяли бы Максима, взяли а бы в меня. Год уже, как она подождите, взяла, уже подождите, быть. дайте договорить. Взяли бы меня, взяли бы 50 волонтеров ваших девчат, и мы бы все вместе пошли бы в администрацию и сказали бы: а где 140 миллионов гуляет два года? Почему до сих пор не построен приют нормальный, хороший, современный? Ну то конечно с нами же не хотели же никакого этого сама ну, если вы без спроса приходите на их территорию, какое может быть взаимодействие? Надо же договариваться. Вот я считаю, надо было объединить усилия. Я говорю, если бы не поругались бы, тут бы люди, сколько людей ходило, столько людей. И сурбут нефтегаз, что не помнишь, они и сапоги, ходили, и валенки ходили, приносили, да, и вещи приносили. Люди приезжали летом, когда у нас тут вода рыжая была. Раз они сказали, что 140 миллионов выделили, надо было всем вместе объединиться и пойти в администрацию и спросить, где приют. И следить за ходом вот этих миллионов. Надо ну было да. следить за этим. А Фир... потом они мне тут такие придя, да мы тут за тебя вагон чистим. Я говорю, я вас просил это делать. Тихо, вы слышите? Тишину? Только человеческая речь в приюте для животных. Это, не, для меня это даже для меня это непривычно. Я здесь сколько, раз 50 был? А, ага. больше. Редко такая тишина была. Ну, одно видео у тебя такая тишина есть. Да. Ну, и когда мы с вами тут работали. Да, Почему когда... редко, когда мы тоже работали, когда собак накормим, и тишина. Ну, ну я тут сюда приезжал, не это... Э, когда помогал, то тишина была, а когда приезжал правозащитой заниматься, тут постоянно какие-то скандалы, ранее, крики, собаки, нервничают. Не туда свои нервы направлять. Надо было всем объединиться и всей толпой сотни человек пойти в администрацию, спросить, где 140 миллионов на приют. Вот я в муниципальный приют, который обязан быть вот в городе. Я тоже... да. Тишина. Я вчера отсюда выехал, у меня аж слезы были. Да, тишина, да? Займи и выпей, Как, как на кладбище. Вот ты правильно что сказал? Как на кладбище? Я вчера вот как, ну непривычно же. Ну, собаки остались там часть. Хожу, общаюсь с собаками, а их же нету, ну как вот. Ну такое ощущение как. Ну, холода, Одиночество, короче. Ну, с собаками разговариваешь, а их-то не ну, они там, на белом миру, блядь. Да.